Лезвие треснуло. Лох. Зак тебя убьет. Понимаешь ли ты, человек? Фу. <smoking> могу говорить и о том, что я... За что не... <sm <Spied> <sm <Channel> У тебя нет права решать. Тон, тон, Хаешки котятушки, с вами снова Невилл, И на сей раз с нами сидит сам бряг. Поздоровайся, что ли? Эх, хуй! Кстати, ты довольно-таки далеко от микрофона сидишь, поэтому. Ну, тебя в том видео, ты знаешь, как я, блин, тебя поднимала по звуку. Так, окей, вообще, на чем мы там остановились, <свят> да. <свят> <свят> что у нас там было? А, точно, Зак. Что я должен сделать? Я могу, да, я могу ускоряться. Я забыл, как управлять этой игрой. Так. А, это я с ножиком, что ли, хожу? Да, я с ножиком хожу, глянь. Майкл и Рей. Да. <свят> <свят> Опа-на. Где-то опять не пердел. Снова этот аромат. Из-за него голова кружится. Хватит. Прекратите. Ура. Нужно торопиться. Получается, ты озвучиваешь Грайен? Где? Yeah. <laughs> Ворота заперты. Да ладно? Не открывается. Снова какая-то загадка? Я вижу вот эту хуйню. Кроме воды здесь ничего нет. А, -а, а, -а это ]га. что? Ханэшма. <звук> Обычная водичка. Водичка, да. То есть не бурлящая, не кипящая, а типичная водичка. Объяснение от хомяка. О да. В воде что-то есть. Кажется, это переключатель. Эта вода обжигает. Как бы нажать на него, не касаясь воды. Ножом? С ножом ведь ничего не случится. Он расплавится. Надеюсь, что нет. Открылись. Ой, я угадал. Нож. Нет, с ним все хорошо. Ура! Все <гас> хранить! Блэд! А то может быть всякое, что это такое? И рычаг не двигается. По-видимому, сдвинуть его можно лишь под видео электричество. А это. <плёк> Ты прям до бой какой-то. Генератор. Так, шнур, через который проходит ток, перерезан посередине. Вот если бы соединить концы. Опять ножом? Бинтуар. Лезвие металлическое должно проводить электричество. Серьезно? Получится ли? Сейчас Йокок шабанет. Получилось. Ладно. Хомяк вон Так, можно сдвинуть. Отлично. А ножик-то можно забрать? Наверное. Рукоятка слегка оплавилась. Лезвие в порядке, но... Наверное, не стоит продолжать так делать. Хых. мучительно. А ну-ка, стоять! Зеркало, загадка. На стене висит зеркало, я думала, стоит. Как же так? Здесь больше ничего нет. Наверное, придется разбить его. Ну, сука! Разбить! Ух ты. Застрял. Нож как будто... Воткнулся сам в себя. Что? What? Я что-то вот это вот не понял, ну ладно. Типа в отражении на наверное. наверное. Хоть зеркало и прочное, этим ножом его можно разбить. Сделаем это. <звы> так очень, <звы> что иером, на самом деле. <звы> О, ну-ну-ну, вот так как обычно. О, да ладно, там проходит что-ли? Нож. Лезвие треснуло. Лох. Зак тебя убьет. Прости, зак. А, все, что ли? Я люблю сохраняться. Так можно пройти в губ в зеркало. Э? Э? Такой странный звук. Оттуда наносится органная музыка. Давай пойдем дальше. О. Это церковушка Шоп, Ой, меня... Понятно Грей Ай, сколько можно Понимаешь ли ты человек <свес> <свес> <свес> Я слепой Понимаешь ли ты, что человек предполагает А Бог располагает Что же ты будешь делать Если твои мольбы не будут соответствовать Его воле <свеч> <свеч> в этом мире Бога нет. Как будто бы Он верующий. Вообще <свеч> <свеч> а он верующий. Ну ладно. Ну, хватит! Нет, нет, хватит! Прекратите. <свеч> О, да ладно. Я хочу быть убитой Заком. Я не хочу дать ему умереть. <свеч> Но если Бог не одобряет этого, если Бога нет, как же мне быть? Нет, нужно отгонять такие мысли. Лекарство. Я должна найти лекарство. Ага, конечно. О, Грейшка. И тут ничего нету, Грей. Ты что? Как она переместилась? Почему-то одна. Рейчел Гарднер. Не знаю. <смех> Действительно. Что случилось с Заком? Ты от него избавилась. Это не так. Зак не может двигаться, поэтому я пришла найти лекарства. Я знаю, что доктор Дэнни здесь, и у него есть то, что мне нужно. Дэнни, значит. Угу. Сейчас он совершенно неуправляем. Когда же он стал таким? Хм. Выходит, что... Дэнни и привел тебя сюда. Ой, да ладно. Вау. Молчишь? Скажите лучше, куда ушел доктор? Да и не ведет себя весьма странно, а я лишь мельком видел его. Куда же он мог отправиться? Вот этого холка меня как-то напрягает. Он немного переборщил самостоятельность. Ну вот. Так что я собираюсь изъять у него некоторое количество лекарств. Ну я же говорю. И вы знаете, где он находится? Знаю. Падла, скажи нам. Пожалуйста, дайте мне. Ты надеешься получить его вот так просто, Рейшел Гарнер? Ну вот, ну вот, ну, все пошли на ноги! И какой трыйдол О, ты угрожаешь мне сломанным ножом Зака в этих трясущихся ручонках. Откуда вы знаете, чей это нож? Я привел Зака сюда, когда он еще был ребенком. Падла. Взгляни на него, все его тело покрыто шрамами. Ведь он был дурманен землями для тебя. Ты ведьма. Ру, я тоже. Нет. О, про музыку. Это неправда. Одиннадцатое со сохранение. Что-то сейчас будет. Раз пошло сохранение. Что ты сотворил с этими людьми, Рыча? Ой, Наверное, да, и Дэнни всегда имел светлую голову. По этой причине именно он первым осознал твою сущность. Понять, я ну что же, Айзек, Он очень простой, иначе говоря, чистый человек. И вот в каком положении оказался он введу твоего желания умереть. Не потому ли, что он встретил от себя все эти ужасные события происходят с ним? Ой, прям девушка кусить какой-то. <с> Действительно. Но я ничего не делала. Ты весьма загадочная персона, Рэйчел. Что ты такое? Человек, наверное. Не можешь ответить? Учти, ты говоришь перед лицом Божьим. Бога нет, но ты говоришь перед лицом Божьим! Грей! Боже за фук! Боженька Булэд! Да-да-да-да-да-да-да-да! Как я и думал, ты не истинно веруешь. Ты, блядь, когда Бога нет, сам существовал? да да да да Нет, мне кажется, Бул должен откликнуться на валитвы. От чего же? Что заставляет тебя так думать? Наверное, то, что, как бы, эронично. Дело не в том, что ты не можешь ответить. Ты не хочешь. А сейчас. Рэчел Гарнер. Твое сердце, твои ничтожные попытки молиться ему, пронизу ты Ой, Ты, видимо, совратившая моих ангелов. Ты, видимо, совратившая моих ангелов. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, не, ну, в принципе. Она же этого-то и Дэнни совратила в какой-то степени, что она её чуть не изначал в том столике. И этого Эдди тоже. Он ведь там говорит, типа, липкая, скользкая ха ха Ну, все конечно, не знаю, но... Но я думаю, Закс тоже не против. <свят> но получается, Грей тоже? О-о-о! Боженька, Блэд. Неправда! Да будет так! Днесь что? Я ну, передам Джулу там. <свят> ага, я передам <свят> что-то там, глянь, какая наркомания! Отдает предпочтение непорочным. Вот именно! Я непорочная дитя! Все, оставь меня в покое! Он мне отдал предпочтение! На твой же счет имеется подозрение, что ты, морочившая голову моим ангелом, являешься ведьмой. Ой, бля. Ах, как бы то ни было, ты должна быть предана очищению к Я не ведьма! Я... Неверно жить. Ну как же, разве ты... Тво, разве не ты, ведьма, заключивший контракт с Айском? Наше обещание. Это была клятва перед Богом. О, ты прикрываешься Богом. Раз так, ты должна усвоить, что... У тебя нет права решать. Там, там, там. Это лишь в его власти. Испытай же волю Парфию, когда начнется суд. <свист> <свист> Итак, есть ли желающие выступить свидетелями ее деяний? А, это те, по кому мы стреляли, кстати. Погоди. Та-дам. Это уже говорит Кэти? Не знаю, может быть, душ. Та-дам, я уже здесь. Я угадала, это Кэти! Чего она такая розовая? Она прикольная. У меня, кажется, палитра цветов изменилась. И я свидетель! Свидетель того, насколько эта бесподобная преступница является всего-навсего дрянной женщиной. А ты сама такая сумасшедшая. А это кто говорит? Это либо это, Эдди, это, наверное. Эдик, либо Эдик. Да-да, Эдик, а ты озвучиваешь. Погодите-ка, я тоже здесь. Почему ты даешь ему голос, как будто он какой-то старик, блин? Он же ребенок. Он же ребенок. Не важно. Да, это он. Почему он зеленый? Я могу столько сказать о том, какая она милая. Но случается и так, что ее принц причиняет боль. Лишь я могу дать истинное представление о ней. Ой. Мне кажется, что это был Дэнни. Да, это был Дэнни. Рэйчел, не бойся, я здесь. Теперь все будет хорошо. Предоставь мне право защищать тебя, ведь я на твоей стороне. Да, да, да, да. Многоточие. дачи. Итак, свидетели трое. приступайте к даче показаний. Кто начнет? Я, я, святой отец, непременно нужно начать с меня. Это ничего, стыкайте сначала я. Я забыла, что ему надо как-то разговаривать. Вот, вот, вот, вот, типичная проблема с мне. Мне жаль, Эдди, но этому не бывать. Первый буду я. Почему это? Почему, почему, почему? В чем причина? Потому что я главная потерпевшая. Именно на мне впервые сосредоточилась ее злобная сущность. А, Прекрати, у тебя сейчас пена изо рта польется. Не надо мне Я тебе в поле Ибо нефиг меня щекотать, ведьма. <свят> Это надо прослушать, <потому> что <свят> видео вставить. злобный взгляд. Вывели на руку. Какие ужасные подробности, Кэти. Я в предвкушении твоих показаний. Достаточно припираний. <свят> Кто первым даст показания? Святой отец, я начну. Какая же ты эгоистка. Эдди, думаю, нам следует временно покинуть заседание. Королька. Я тоже. Кэтрин Лорн, приступайте к даче показаний. Конечно, положитесь на меня. М -м -м. Слушайте все, перед нами демон, принесший обличие миловидной девушки. Внутри нее лишь тьма. Она самая настоящая ведьма. Не ведьма я. А, вы только посмотрите на нее. Это притворное равнодушие. Лужо не краснеет. Да в этом она мастерица. Хм, Если у вас доказательства в пользу того, что она является ведьмой. Да, да, несомненно. Как раз то, что мы стреляли по тем, возможно. И ее дьявольской рукой я была лишена должности палача. Она сама типа, блин, это, да? Музыка прикольная. Это Фу. же ее тема, Кэти. Да. Да. Не, ну реально, вот за фук. То есть, она там была палачом, она, блядь, ангел. Она, она, она не ведьма. А Рэйчел, как, ну как бы сказать, освободила всех остальных. Типа себя и Зака спасла. Все, блядь, она ведьма. Вот за фук, Кэти! Это логика Кэти-фильшоу. Ну да, логика сумасшедших. И я на расстоянии наблюдала за участием заключенных. Ну вот, появилась она. Изак, совращенный ее речами, вдруг... Что? Спарывает себе живот. Вдруг... Что? Да уж. Из этого следует, что Айзек Фостер также является жертвой ее преступных наклонностей. Возмущенная таким бессердечным, я была вынуждена спуститься. Ты орешь мне на ухо. Я тебе не на луху Извините, ради Бога. Ну да. И что вы думаете она сделала? Совершенно безучастным выражением лица эта ведьма... Застрелила меня! Кто очень уже жевает, сидишь у себя вот я знаю. Можете поэтом глюканул? Где это видано, чтобы вас уж был палача вокруг пальца, да еще и стрелял в него. В а чем логика, типа? Почему она он должна быть медленным? Не знаю. <свят> э, ты сама сказала это логика Кэти. <Тити> <свят> Эта лгунья просто притворялась тихой преступницей. И что? Больше всего возмущает то, как она могла выстрелить у меня <свят> в такой, в такой, <свят> такой момент! <свят> Это не что иное, как дьявол во Да хватит урать. Но она сама по себе орет. Ты видишь, она капсом орет. Я читаю капсом. Да уж. Неправда все это. Не собиралась я тебя обманывать. И не свергала тебя. Это была ты. Эта чертовка меня свергла. И знаете, что самое досадное? В да? момент выстрела, на черт возьми, была счастлива! Ну просто логика в том, что если тебя хотят убить каким-то хреновым шприцом, и ты выстреливаешь в убийцу, типа, ну, ну, типа, да. Ну да, без сомнения, перед нами ведьма. Я настаиваю на пытке водой. Боже, ну же, цепляйся за свою жалкую жизнь, бейся в конвульсиях, сопротивляйся изо всех сил. Возбуждение разливается по моим венам. Дай мне почувствовать это еще глубже, чем тогда. Почему глубже? Почему глубже? вот теперь я. Его вот так. А? Вот это вот от меня хочешь? Достаточно. Куда подевалась вся вода? Там прыгает со стульчиком, что ли? Она вместе со скамейкой, короче, прыгает. Святой отец, я еще не закончила с наказанием. Не в твоей власти наказывать ее, Чего ты добиваешься? Вернитесь на свое место. Буль, буль, буль. Как раз. Следующий свидетель, не служите свою позицию. Ну, наконец-то! Вот вы все так же суровы, так хочется пробудить у вас хоть капельку сострадания! Правда, Рейчел? Эдвард Мейсон, можете ли вы дать показания? Да, святой отец! могу говорить о том, что я за что-ли... Я могу говорить я о том, за что люблю ее, и о том, что мне в ней не нравится. А у него глаз появился. Да, начинайте. <смех> ну, Но... Рэйчева вот такая милая. Особенно ее голос, словно у птички мой самый-самый любимый голос. Ты чего это так решила? <смех> <смотрилась? смех> Потому что, как бы, по логике понятно, что он типа. К тому же, у нас столько общего, мы почти одного возраста. Разузнав, о чем она мечтает, я решила, что самое время действовать. Поэтому я была уверена, что мы должны встретиться как можно скорее. Я знала тебе все, Рэйчел, ведь я влюбился в тебя с первого взгляда. Прям солнце какое-то. Потому что ты была так похожа на меня. А в каком месте? Рейчел ведь это ты похоронила ту птичку. Да. Я знала это, поэтому решила, что мы могли бы даже работать вместе. И когда ты сказала, что хочешь умереть, у мне зародилась надежда, что я могу тебя похоронить. Да, <свят> Ой, да ну да, <свят> ну... Но, но, но, но ты почему-то заупрямилась. Ты совсем не хотела прислушиваться к моим словам. <свят> я и так едок старался привлечь твое внимание. Я все, все делала лишь для тебя. Но тщетно. Но тщетно. ты не принимала меня, я с нетерпением ждал, когда же ты ответишь мне. Да. <ръем> <гumm> <гumm> И даже в крыльяшной тьме обесточенной комнаты я шел тебе навстречу. Да, да, да. Он обидно нас хотел. И чего я добился? <гъем> Вот я, поверженный Заком, лежу в могиле в полном одиночестве. Я виню. Вижу... <рит> Мне нравится могила, но я не хотел бы оказаться в ней в таком положении. Ой, блин! Храни других гораздо сам... Нет. И тогда я наконец осознал наши главные различия. <рит> я хотел, чтобы она была со мной, поэтому все, что я делал, было лишь для нее. Но Рэйчел не была такой. <свят> Рэйчел заботилась лишь о себе. Ужасно, ужасно, ужасно. Она шепчет сладкие речи. Не прыгай, падла, я ничего не вижу. Она шепчет сладкие речи о желании умереть, но пользуется этим лишь для собственной выгоды. Подлинная эгоистка. Эгоистка, да не скачи из. <свят> И она невероятно безгранично... Ну, я никак не могу взять в толк, почему никто, кроме Зака, не имеет права ее убить. Наверное, это тоже всего лишь ее прихоть. Рэйчел не беспокоится о счастье всех, божьих тварей. Вот это точно твой. После этого случая я задумался, уж не ведьма ли она. Серьезно? Что скажешь, Рейчел? <свист> что это за бред? Я не знаю, что это Я <свист> просто так настаиваю на казни на шипах. <свист> Один на них и тогда я сделаю тебя счастливой. Mm -hmm. Ну, правильно, ниже будет столько дырочек. <свист> <Кома>. <свист> что? Что такое? Наверное, ты злишься. Хм, дайте mm. подумать числительно. Прости. Но ты, ты нехорошая. тебе бы говорить. Скажи что-нибудь. Ой, не игнорируй меня. Это, это... Достаточно. Она сейчас приземлилась прямо на шипы, а они резко исчезли. Вот, зе Фук. Э? Уже Фук у на самом деле. Но постойте, ведь она все еще так ничего и не ответила мне. Под влиянием, видимых чар ты утратил рассудок, Эдвард Мэтсон. В глубинах твоей стремящейся принять ее поведение души, сквозит страх перед ней. Ой, бля. <сёк> Вернитесь на свое место. Опять буль-буль. А, видимо, все так же непреклонно. Не ведьма я. Он так выбит, ржачно. Да-да. Да-да-да. Опять сохранение? Может, на не закончим? А то 27 минут сидела. Чужие. Ну да. оставим на следующую серию, что ли? Ну давай. Только по-моему, три четвертых из серии, это просто диапаки. Ну, есть такое. Но зато прикольно. Что ты меня щекотишь? Я ты знаешь, что? Просто Не надо меня просто щекотать. Ты же говорила, что я щекотаю. Каминчик, каминчик, черечик, <свист> с облепихой, дождь с клеветками. <свист> <свист> <свист> ну что, будем жрать да. Ну что ж, а на этом мы заканчиваем. В какой раз я тут говорю, характерименя щи кота, ну серьезно, уже не спишко. <свист> Надеемся, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите нас своим бородатым лайком на этом видео и мужицкой подпиской а на канал и на группу вконтакте. И всем вот. Отойди, младший, ничего. Не надо, а ты меня без того начекуешь? Не надо. Надо. Нет. Я. Не я. Я. Ай ай ай. Ладно, уже боишься? Это позор.